Я сегодня в рубашке, потому что сегодня праздник, особенный день для меня. Я сейчас буду смотреть видео, где меня оскорбляют. Я попросил своих же подписчиков прожарить меня, то есть придумать про меня колкие шуточки. И сейчас мы с вами будем смотреть, что у них получилось. Более того, если вы не знаете меня, то будет скоро моя визитная карточка, которая как бы объяснит вам все эти шутки. И я в конце вознагражу финансово человека, у которого получилась лучшая, на мой субъективный взгляд, шутка. Ну и даже придумаю, насколько сильно вознагражу. Я пока что не знаю будет классная шутка дам много бабок меня зовут рома Гений. рома гений художник рэпер актер креативщик короче почти евгений Гришковец. до канала рома гений на котором он постоянно поет и шутит над людьми в тиндере и олx это сайт типа авито у него были каналы сквозь и ровное место на которых он постоянно пел и шутил. Рома живет в Киеве, поэтому таксисты по ошибке нередко привозят людей не на золотые ворота, а на его щербинку между зубами. Каждое видео он начинает со слов «Меня зовут Рома Гений». Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, первый наш прожарщик это некий Алекс. Некий Алекс мне уже нравится то, что он Big Baby Tape. Давайте посмотрим. Твоя мама, скорее всего, работает посредственной писательницей, потому что у нее такой себе роман. <звы> Это неплохо. Он так часто снимает ролики про Авито, потому что ищет объявления, где продают талант популярность. <смех> ну ничего, это поаплодируем человеку. Что-то было, что-то было. Может, там, на всякий случай будем вести учет неплохих шуток. Роман и писательница. И мама писательница. Так, Иван Соколов. О, четыре шутки. Что у нас сегодня? У нас сегодня прям не про жарко, а какой-то неделя мужской моды, где симпатичные ребята. А Мало кто знает, что Рома гений начинает секс со своим парнем со слов. Привет, это Рома Гений, и сейчас будет генианально. Рома Гений хочет стать успешным рэпером. Рома, ты все делаешь не так. Зачем ты пишешь музыку? Ты можешь просто умереть в перестрелке или обкуриться рэком. Мне кажется, у тебя бы это получилось лучше. А у Ромы дома так много техники Apple, что иногда весь Киев празднует у него яблочный спас. Неплохо, неплохо. Ну, типа шутки, шутки на хорошем уровне, прям классные шутки, с отличной подачей. Ладно, погнали дальше. Написал человек, что общего между Джоном Кеннеди и Ромой? Оба без царя в голове. Я написал, принимается только видео, везде же написано. Человек прислал вот это. Так, Дэс MC. Однажды Роме сказали, что для создания запоминающегося псевдонима необходимо использовать слова, характеризующиеся с личностью. Именно тогда он и стал гением, потому что канал Рома Маленький, член блокировал YouTube. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Ануфриенков? Да, Ануфриенков Светлов Балконский. Пятый курс четвертого... У вас что-то... Эпическая, да? Да, эпич, эпическая. Выучили? Выучил. Начинать. М начинаю. Raid Shadow Legends. Это игра с коллекцией из 500 чемпионов с различными скиллами, бесчисленными артефактами и с миллиардами команд, которые вам предстоит испытать в бою. Теперь вы можете играть в рейд, как на мобильном, так и на ПК. И что там, и что это? она бесплатна. Рейд постоянно вы... Так, стоп, стоп, стоп. Вы же, вы же говорите про новых чемпионов. Это же, это же весна, это ветерок. Это же весна, тут не нужно этого громкого пафоса. Э, извините, я перенервничал, ну, все сделаем. Когда вы открываете осколки, вам выпадают чемпионы. Вот, посмотрите какие. А? Хочу такую кепку. И вот самое клевое. Их можно потом использовать в качестве жертвы, чтобы повысить ранг любимых чемпионов. Ай, посмотрите какая красотка. Вы можете найти меня в игре под ником Рома Хей. Так чего же вы ждете? Переходите по ссылке в описании и качайте рейд. Именно... по-другому. По моей ссылке. И как новый игрок получите три древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона, законницу в качестве бонуса. Классика. Кстати, все это видео проспонсировано Raid Shadow Legends. Рома, маленький член, прям флешбэк какой-то испытал, потому что так было написано напротив входной двери в мой дом в Одессе. Итак, погнали дальше. Её hey, yo, Ромка, you look like тёлка, и твоя нелепая челка напоминает одинокие волосы писерёнка. Кой славный тип, что я не могу тебя отжарить. Ты такой сладкий мальчик, что я добавлю тебя в чайчик. О, -о, О, это неплохо. Ты такой сладкий мальчик, что я добавлю. В Это было прожарка. Да, Рома ей не говорит, что он заводит девушек, он не договаривает, ведь он заводит их в неловкие ситуации. Слушай, ну достаточно неловко, когда у тебя возле лица такая дубина, согласись. Ладно, продолжаем. Итак. Рома настолько скрытый парень, что о его оргазмах девушки узнают только благодаря двум полоскам на тесте. Недавно интернет взорвался от новости, что Тимати напердели на бит. Рома-гений пердел на биты до того, как это стало в Рома настолько гений, что Евгений. Блин, ну шутка про на бит прикольная, согласись. Ну в целом окей, спасибо. Аплодисменты Евгений Владимирович. Итак, Рома пердел под бит, как говорится. О, девушка. Своих родных подписчиков, подписчиков с родной земли, Рома явно любит больше, потому что никогда он не шутит на украинском языке. Это неплохо, да, согласен. Я думал, что сейчас пойдет, что типа потому что в Украине все фашисты. Это неплохая шутка. Подписчиков с родной земли. Пишу сердечко и значок больше. Гений, погнали дальше. Ребят, кто-нибудь вообще в курсе Рома знает, что шутки должны запоминаться, а не проходить насквозь. <связок> На самом деле у Ромы нет девушки. И не потому, что он хей, а потому что он геймер. Чуваку почти 30 лет, а его единственное достижение это еженедельные стримы игры, которые он не может пройти. <связок> <связок> Ну смешно, то что-то типа стримы по игре, которые он даже не может. Окей, okay. стримы по игре. Смешно. Хорошо, дальше. Как только я посмотрю романные видео, у меня в рекомендациях только дизель шоу. Я Сергей Круглик. Витаю. Не, не Виталик, Серега. Если кто-то не знает, Дизель Шоу это отвратительно не смешная передача на украинском ну, я не знаю, какие они сейчас Раньше, когда я приезжал домой, мои родители смотрели Уральские пельмени, и они очень сильно хотели Мне показать некоторые сценки, и при том Все, что большинство из них были, ну, как бы Немножко стыдноватыми для меня, как для человека Нынешнего поколения, но я понимал, почему Это смешно моим родителям, и некоторые вещи смешили Даже меня, но самое смешное в Уральских пельменях Это была сценка, которая произошла по мою сторону Экрана, потому что мой отец захотел Мне показать одну из сценок, где показывалось Надоедливое поведение комара Летней ночью, и значит, один из Актеров уже лежал на кровати и потом заходит другой актер в образе комара ну и значит он идет идет идет там ему аплодирует публика и мой папа говорит сына это комар так хорошо слушай вот эта шутка про дизель-шоу по-моему пока что самая смешная вообще реально ну для меня это было прям прожарка и смешная ну это было прям хорошо аплодисменты Хорошо, погнали дальше. На фаянсовом троне сидя, я отрыла ромашка тебя. На ютюбе ты гений, король, пранкер, шут и, конечно, тролль. Я искала видосик смешной, но нашла я видос не смешной. От обиды наплакала лужу. Не твой уровень, можешь и хуже. <связать> я не понимаю, почему все остальные не прибегали к этому трюку. Я думаю, что у всех есть унитаз дома. Да, голос классный. Далее, Блин, я уже боюсь, что от Или Колбакова я получил 12 аудиосообщений. Надеюсь, ты это увидишь и тебе понравится. Если нет, то я звоню ментам. Там аудио. Ну ладно, хорошо. Что сказал Женя Калинкин, когда вы досняли коллаб? Где-то я тебя уже видел. <связано> что общего у Ромы и собаки из моего двора? Они оба постоянно тяфкают и выпрашивают сосиску. Рома думает, что он персонаж мультика, и поэтому всегда ходит в одном и том же. <связано> Сука. Про, про мультик очень смешно. Хорошо, персонаж мультика. Итак, погнали дальше. Если Роме отрезать голову, он еще 15 минут будет бегать и думать, что поет. Если Рома где-нибудь услышит слово ОЛХ, он автоматически скажет типа Авито. Это очень хорошо. Последних три вообще бомба, раз. Он автоматически скажет типа Авито. Да, прям очень хорошая шутка. Типа Авито. Хорошо. Блин, смешно. О, о, Николас. Что слышит девушка, прежде чем получить от Ромы оральные ласки? Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Окей. Okay. А, если Роме отрубить голову, он еще полчаса будет бегать и рассказывать дебильные анекдоты. Почему все норовят отрезать мне голову? Рома это сын, который уехал покорять столицу, покорил ее, но тебе все равно за него стыдно. Рома максимально хуевый свадебный гость, потому что он дарит новобрачным свой рисунок. Либо же фуевый свадьб, дыра. В Одессе стали подписывать фотки тегом там, где всегда хорошо, потому что в Одессе всегда нет ромбы. Да, уже 5 лет, как. Николас, спасибо большое, это было смешно. Так. Ну что, на самом деле, блин, ну по сравнению с прошлой шутка уже мало что можно сравнить с этой по поводу типа вид, Не знаю, почему она меня прям расхерячила. Ну ладно, давай идем дальше. Если что, вернемся. Итак, пошли друзьяшки уже. Но там еще есть и нет друзьяшки, но их осталось совсем чуть-чуть. Погнали говорит всем что он одессит в одессе рома говорит всем что он киевляне но ну и в одессе и в киеве все знают что рома просто лох Алина. в плане ютуба рома джентльмен ведь он снимает шляпу не понравился не но не раскирячила хорошо тут у нас девушка а нет василий мало кто знает на самом деле рома гений не гений а жмых Сука, он так типа еще долго держал эту паузу и думал, что будет какая то панч. А что а? такое жмых? Ну жмых это ж трава, которая идет на корм челом. Да, да, да. Ладно, хорошо, пусть будет жмых. Учится на врача-педиатра, любит смотреть сериальчики, Netflix. Также хотелось бы, чтобы не смешно. Слушай, ну это было неплохо, я это даже запишу Не смешно В принципе, по этой записи можно будет заплатить всем участникам нашей прожарки сегодняшней О, Господи, сколько он насыпал Короче, я объясню вам, в чем тут драматургический конфликт Он выпустил свой трек Да только не те площадки, которыми пользуются обеспеченные, скажем так, люди Я ему говорю, а что ты не выпустил на площадках? Он говорит, я не купил бит где типа, вы не имею права Я говорю, поучаствуй в моей прожарке Если у тебя будет самая смешная шутка Я тебе куплю этот бит Как раз вот будет понятная сумма, которую я должен заплатить И вот Эдгар тут пытается, <пытается. Вот я спер Первая шутка. Рома назвал себя Рома-гений, потому что уже было занято Рома-пидор. И занято было им же. Занято было им же? Женщины не считают Рому сладеньким, именно поэтому с ним дружит Эльдар Джарахов. Рома достаточно вспыльчивый парень, он даже может сделать какую-то хуйню на ровном месте. Рома выглядит как человек, который лицом прислонился к стеклу. Это смешно. Ну, окей, я, я, я пришел эту шутку. Просто, ну, если честно, я буду подсуживать Эдгару, просто потому что хочу, чтобы у него вышел трек на всех площадках. Но я думаю, что все-таки эта шутка слабее, чем некоторые, которые здесь в этом списке. Некий Саид. Владимир Зеленский и Рома начали заниматься юмором примерно в одно время. Сейчас зе-президент, а Рома — ветеран игры в Крэш Бендикот. Оказывается, благодаря этому Рома даже попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной игрок. Разработчики игры даже подумывают выплачивать Роме пенсию, но в игровых монетках. Мама Ромы хочет внуков, но в игре нет такой функции. От Рома ушла девушка, потому что не оценила его новое тату с фразой «Художник должен быть голодным, которое он зачем-то сделал на ее лице». Все это время у него были <смех> ссылки, Оно все было миленькое, да, она не разорвала. Может быть, может быть, я не исключаю, что как бы у меня уже просто прошел пик моего ха-ха-ха, как-то я уже устал смеяться, но я не знаю. Сейчас еще послушаю своих решений, татуру включил. Чтобы псевдоним Рома Гений соответствовал его обладателю, из него нужно убрать букву Н и букву И. <смех> Я объясню, для тех, кто не понял, это не то, чтобы Артур не умеет шутить, и он сделал что-то банальное, это типа мета-ирония. Сука. Почему я об этом узнаю сейчас, когда снимаю это, бля? Ладно, хорошо, Артур, ты меня вздрюхал. Погнали дальше. Кстати, поздравляю тех, кто слышал Ромен последний трек. Вы теперь все можете бесплатно созвониться в зуме и обсудить его. Ведь в бесплатных конференциях как раз может участвовать до ста человек. Да, это смешно. Бля, Женя, я запишу эту шутку. Кстати, насчет музыки. У Ромы в Apple Music есть плейлист с музыкой для секса, и на нем действительно много прослушиваний. Только Рома уже давно забыл, что там идет после второго трека. Возможно, вам интересно, почему Рома решил заниматься видеоблогингом. Дело в том, что у него случаются приступы дислексии. Это когда ты не можешь правильно прочитать написанный текст. И вот когда он скинул свое первое видео на зацен друзьям, то они ему написали: Фу, что за говно? Но Рома прочитал это как «класс, Продолжай в том же духе. Смешно. Слушай, ну, по-моему, это все. Женчик, что ты думаешь, кому из них мы даем деньги? Хорошо, Рома и мама писательница. И я уже понимаю, что это слабая шутка на, на фоне остальных. Потом, а насчет не смешно, ну, это тоже было мило, но это окей. Рома, маленький член, было занято в Ютубе. Тоже думаю, что это было мило, но окей. Пердел подбит. Это было мило, но окей. Подписчики с родной земли. Тоже это, это мило, но нет. Стримы по игре. Единственное достижение, это стримы по игре, в которые он не может проиграть. Иди. Это смешно. Ну, наверное, я тоже выделю как вариант. Дизель-шоу вообще однозначно вариант. Персонаж мультика тоже очень смешно. Хорошо, ну давай э, еще более критично подойдем к этому. Стримы по игре уже слабее, чем Дизель-шоу. Однозначно. А персонаж мультика и типа Авито это один и тот же человек. Можем между ними не выбирать, я имею в виду. Потом, трек это твоя шутка. Илья это вот как раз... Если Рома где-нибудь услышит слово Олекс, он автоматически скажет типа Авито. Мне просто нравится еще подача этого человека Короче, я думаю, что раз у этого человека даже две шутки Между которыми сложно выбрать Я думаю, что нужно платить деньги этому человеку У меня почему-то сразу с вот этой идеей пришла сумма в тысячу гривен Как считаешь? Не, за такую шутку реально не жалко. Очень хорошо. Добро пожаловать в авторский состав канала Рома Генни. Наконец-то теперь на этом канале будут смешные шутки. Ребята, всем огромное спасибо за участие. где много раз искренне посмеялся. В те моменты, когда я просто мило улыбался, оно не значит, что мне было не смешно. Я смеялся сердцем, совершенно верно. Артом это уже второстепенно. Не забудьте, конечно, перейти на мой инстаграм, потому что статистика показывает, что у меня здесь подписчиков больше, чем там. Не забудьте нажать там голубую кнопку, сделать ее серой. Подписывайтесь здесь, делайте здесь красную... Серый. Ставьте лайки этому видео. Чем больше вы поставите лайков, тем больше это видео увидит. А для меня это очень ценно. А вам не тяжело. Пишите, какие шутки вам Да. Были выиграть, а ты, мудак, да, пишите вот то, что сказал Женя. И, конечно же, напишите маме, что любите ее Пока. Твоей?